Итак, друзья, всем привет! Это наш очередной проект по частному дому. И за моей спиной вот, все, что вы видите, этого у нас не было. Здесь было э, небольшой у нас угол, и по решению заказчика было принято решение сделать там э, гостевую ванную комнату. Поехали! Итак, здесь у нас было небольшое помещение, вот от того, точнее, был небольшой угол, вот от этого. Место и примерно вот до сюда. Здесь мы это все дело будем собирать перегородку. У нас здесь теплый пол, вот видим, гребеночка да, стоит. Соответственно, вниз мы не имеем права засветливаться, потому что повредим трубу. Вот я вам покажу, как мы это все дело будем собирать. И естественно было принято решение обустроить данный угол правильно. Вот И в данном помещении нету у нас отдельной ванной комнаты. Приняли решение мы сделать. Полноценный санузел. Итак, ванная комната у нас совсем небольшая. Изначально эту переговору мы возводили из гипсокартона, все облицевали керамогранитом. На стенах было у нас краска и декор. Мы это все дело защищали. Очень непривычные здесь неудобные потолки. Они имеют у нас э, некоторое закругление, формы. Вот с этим пришлось нам бороться. Точно так же подрезать везде плиточку и делать аккуратное примыкание. Вот эти вот все места примыкания мы проходили с э, силиконом. Потому что корректно подвести и сформировать там угол из краски и плитки не совсем получается. Прежде чем возвести вот эту перегородку, э, наши дизайнеры все точно рассчитали для того, чтобы там вместилась и полноценно э, дышевая кабина. И чтобы мы могли, мы могли протянуть коммуникации, а они у нас склоу находятся вот в этом углу, э, провести вот э, сюда и сделать здесь еще полноценно раковину. И чтобы расстояние у нас хватило еще на раковину. Изначально задумка была так, что будет у нас одна сплошная тумба с раковиной, но в процессе ремонта мы немножко дело поменяли и ушли в классику. Вот, и разместили здесь подвесную тумбу с навесной раковиной. К слову, в самой ванной, как я уже говорил, у нас очень своеобразные потолки, и, соответственно, люстру было принято решение разместить в самой высокой э, точки. У нас здесь два источника света, люстра и подсветка на зеркалом. И поверьте мне, этого достаточно. Около раковины располагается все, что вам нужно. Есть подвесная форма для мыла. Есть мыло, которое жидко настоит на самой раковиной. Есть у нас место, где поставить зубную щетку и пасту. Также у нас получилось вместить сюда узкий пенал, небольшое зеркало, подсветку над зеркалом и, естественно, еще в лес у нас держатель для полотенца. К слову, здесь же мы разместили включение и выключение подсветки над зеркалом и розетку для того, чтобы можно было подключить какой-то из электрических приборов. Изначально мы хотели здесь поставить э, полноценную дверь, вот, но потом э, было принято решение, что мы сделаем ее из э, матового стекла, что это будет более гармонично. Э, есть здесь небольшие вопросы у нас по плитке, поскольку э, здесь керамогранит и он имеет своеобразное закругление, поэтому создается иногда иллюзия, что уголки у нас немного завалены, вот, но... По факту здесь все ровненько, красиво, единственное выдает немножко геометрии самой плитки. Все откусы у нас также выполнены из керамогранита, зарезаны под 45 градусов и зафугованы эпоксидной фугой. К слову, это у нас третий этаж и солнечная сторона, поэтому здесь естественно не обошлось у нас без элементов, которые закрывают у нас окно. Кстати, по самой дышевой кабине здесь у нас она 80 на 80, вот, и еще осталось порядка 70 сантиметров здесь для размещения подвесного унитаза. И опять же, не очень крупному человеку здесь довольно-таки комфортно можно разместиться, так что это минимальное расстояние порядка 70-73 сантиметров, которое э, можно использовать для размещения э, подвесного ну, или вообще унитаза. смотрите, плиточка у нас 60 и еще небольшой кусочек 10 сантиметров. Как я уже и говорил, душевая кабина у нас 80 на 80. Поддон у нас выполнен из мозаики. Душ у нас термостат с тропическим душем и личкой. Здесь все вещи летались по индивидуальному заказу. Душевое ограждение мы заказывали у специалистов, которые изготавливают эти душевые ограждения. Но, в принципе, это все дело можно было и купить. Единственная проблема, как я уже говорил, у нас задает это потолок, потому что здесь у нас есть скос. Естественно, и чтобы разместить саму душевую кабину, стекло должно было идеально быть подрезано по задней части. Поскольку стекло у нас всегда каленое, то, естественно, купить и подрезать саму у вас ни в коем случае не получится. Можете даже не пробовать, только испортите все. Итак, друзья, еще основные сложности, как я уже говорил, это провести у нас канализацию от основного стояка к самой э, раковине. Смотрите, здесь места у нас немного, пол у нас вообще невысокий. То есть нет возможности даже... Если бы он был и 10 сантиметров, там было бы стяжки, то уровень канализации здесь очень высокого, порядка 50-60 сантиметров в точке канализации находится. Как вы думаете, предположите, пишите в комментариях, как нам получилось провести сюда канализацию к этому умывальнику, когда у нас вот здесь находится стояк с основной канализацией. Вода, понятно, вода под э, давлением всегда находится, под напором водопровод будет даже по прямой, по полу у нас идти. А вот как быть с канализацией? Пишите в комментариях, как думаете, как нам получилось это сделать. Друзья, вот такой вот гостевой санузел у нас получился из небольшого уголка в частном доме. Пишите, пожалуйста, еще раз в комментариях, нравится ли вам такой ремонт. А мы дальше будем сегодня еще больше для вас годного контента. Всем пока!